Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй Мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3 Как вы помните, я остановился на последнем боссе, это Теневой Разум И сегодня я попробую его пройти За кадром я немножко потренировался И думаю, что вполне должен был пройти Так, ну что же, ребята, шлем, броня Четырехлистники у меня Я их взял только лишь из-за спецудара Шипы Ну что же Наверное, я думаю, как говорится, надо все показать вам воочию Поехали Напомню, безумный у нас уровень сложности Но, честно говоря, не заметил после того, как я себе раскачал шлем Сейчас вы все это поймете Погнали Ой, не понял Чего он выпедривается, а? Пей мою энергию, да-да, ребят, я буду пить его энергию Тем самым восстанавливать себе Теневой удар Вот про эти шипы я вам говорил Так, захват, естественно, ребята Как же без него Погнали далее И... Блин, а вот это плохо Вот это сейчас плохо, ребята Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Фу, нам повезло <laughs> Слушайте, вот это вот Вот именно на этих, ребята, ловушках Он меня и ловит Постоянно Да ёпростэ Ты смотри, что делать Теневой он применил Ладно, сейчас, подожди сходу <laughs> Так есть, у нас еще теневуха, ребята, погнали Опачки, захват Ну все, он наш Добиваем Тыч Ничего в нем сложного нет, ребята Единственное, что вот я вам говорю, вот эти вот ловушки Которые он выплескивает Там всякие фаерболы, там еще что-то Потом у него столбы Огня якобы будут из земли Вот только на этом я прогораю Ну еще, конечно, могу прогореть Вот что я сейчас тупанула? Успокойся ты нафиг, а Достал уже Мне нужно как можно быстрее накопить теневую энергию Да, ребята, она у меня накопилась, погнали Отлично Так, захват В общем, шипы, захват Опять шипы Оу Тихо Что-то как-то не по правилам Пошло, все Так, брати, не успокой Вот тупырь, а. Да, ребята Оказывается, не только он ловит меня на своих ловушках Но еще может и Накатить звездюлей. Вот упырь. Ладно. Один-1. Ничья. Так. Ага, захотел что сделать. А, теневуху, Нет уж. Все, ребята, шипы. Поехали. Нормоль. Так, захват. В землю его пару разиков. Опять шипы. М -м -м. Погнали. Опс. Так, ребят, нам нужно еще раз накопить Хотя... Ах, нет, нет, нет, нет Уходим, уходим, уходим Ой, и вот они, вот они эти столбы Тихо стоим, нормуль Так, я думаю, что никуда он от нас теперь не денется Он всего лишь один раз это применяет за раунд Отлично, ребята Ха-ха 2-1 Ну что же Последний разок нам остался его накумарить и, кстати, я вам скажу, что в третьем раунде он будет применять вот эти вот свои фаерболы и столбы огня одновременно. То есть, ну, сейчас увидим, короче, если дойдем. Так, давай-давай. Ну, что так слабо-то? Давай, во! Вот, когда, ребята, мы критуем, пробиваем, у нас энергия теневая копится в разы быстрее. Эй, ну, нормуль, подловил его. Слушайте, ну, согласитесь, довольно легкий он почему-то оказывается. Вначале я думал, что будет все намного сложнее Поверьте мне Да вы сами прекрасно видели Ой, ой, ой, ой, ой, ой, тихо, тихо, тихо Сейчас будет, сейчас будет Я могу дотянуться Блин Так Ай Он меня просто подловил, ребят Ха. Глупо как-то получилось Блин, он сравнял счет 2-2 Но первая моя смерть здесь была глупой, согласитесь Получил пинком в нос даже не на ловушке, а просто ударил он меня. Так. Шипы. Захват. Все, как говорится, уже по написанной тактике играем. Так Замечательно. И... Давайте дальше. Ай, на... а, точно же... Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо буянить. Так, здесь повезло. Второй раз он фаерболл своего выкидывает. Так, вот здесь вот, ребят. Блин, вот никак не могу. Стоп. Есть. Отлично. Ну все, я думаю, что он сейчас будет готовенький. Ага, хрен тебе. Шипы, ребята. И... Пока, родной. Вот такой вот, в принципе, ребята, теневой разум. Ого. Короче, мы поглотили эту тень. Как я понимаю... И что же... О, да, ребята, я получаю новый уровень, точнее 20... А, 19-й, да, 19 Так, ну это понятно, удары в голову. Так, робо массивные мины и что еще? Ага, и катана-отшельника. Так, 15 теневой энергии, ну что ж, давай посмотрим. И получаем мы с вами э, маска-мусорщика редкий шлем. Ладушки, давайте смотреть, что нас ожидает дальше. Как истинный потомок тени, ты превзошел его. Вперед, в будущее. Ничего не бойся, пока я с тобой. Ступай в портал. Вместе мы остановим тень и спасем мир от гибели. Ага, вот так вот, ребята, я так понимаю, заканчивается у нас шестая глава. Новые главы скоро, будем обязательно ждать И давайте посмотрим, ребята, что же все-таки было на мне одето Вы помните этот шлем прекрасно, он с недавнего ивента Я его раскачал, э -э, смотрите Вот, теневой урон, 1286 Теневая способность, э -э, захват Ну, тюрбан заморский мы видели Так, давайте дальше у нас э, вот эта вот бронька, она, кстати, ребята, сегодня мне выпала. Опять же, рандомно. Так, северное сияние, у нее теневая способность волчок, но я не употреблял ее. И вот еще новая броня, отрешенность. Вот так она выглядит, но все-таки я лучше вот эту одену. Так, ну, глефа и есть глефа. Так, ребята, вот это вот новенькое, что мне сегодня выпало, это зубья тьмы. Эпические сай. Так, ну, в принципе, по-моему, все. А, ну вот еще пару шлемов, да, ребята, эпических мне выпало за задание. Так, ну и четырехлистники, это легендарные шипы. В принципе, э, за счет их, вот эти вот теневая способность, сталагмиты, я, в принципе, сегодня и бил босса теневого. Ну, а на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в новых видосиках. Всем удачи и до новых встреч!